Всем привет, господа, с вами Макс Репьев и Святослав Плетинский, один из моих партнеров нынешний, и сегодня мы хотим показать вам новый апартаментный комплекс, который в принципе уже давно стартанул, но полноценного обзора на него еще не было. И мы сейчас ходим ищем э, самую лучшую точку для того, чтобы его для вас поснимать, но его не видно ниоткуда. Но находится он при этом в самом центре, вот в этой вот гуще растений, то есть там. Но именно начинать сам видос мы хотим именно центральной набережной от морского порта, потому что это основные ориентиры, на которые люди ориентируются при покупки недвижимости и в целом, когда приезжаю в Сочи. То ну есть давай. это достопримечательности, которые они вот смотрят. Давай там камеру и включим. Так мы уже включили здесь. Мы уже включили. Да, на самом деле, сзади меня находится новая набережная Маяк. Там огромное количество кафе, баров и даже ресторанов. И еще появились некоторые спортивные площадки. Здесь вот народ очень любит сидеть и смотреть на море. Вообще, это марина морского порта. Отсюда выходят корабли в дальние и не очень дальнее плавание. И, как вы видите, достаточно много людей сидит. Также дальше начинается начинаются пляжи и все-все-все, то есть все здесь пеши пешей Ну и как вы уже могли понять из, начала, и из названия данного видеоролика, речь пройдет сегодня про Сочи, Плазу, про гостиницу, про отель-книжку, если так вы можно назвать. Бывшая Бывший... гостиница Москва. Да, бывшая гостиница Москва, очень знаковое здание, расположенное, кстати, в очень э, трафиковом месте, наверное, в самом в одном из самых трафиковых мест нашего города, рядышком улице Новодинская. И, короче, ну, об этом мы поговорим уже непосредственно около здания, наверное, да? Я думаю, что мы даже сможем подняться там на какой-то верхний этаж, и оттуда у нас откроется вид и на море, и на центр города. Там есть особенность именно с расположением самих апартаментов, именно в их планировках, но это все мы расскажем. Но что важно? Да. Собственно, топ номер один туристическое место города Сочи. Морской порт. Вот, собственно, его шпиль, а это сами яхтенные причалы. И, как вы видите, здесь стоит, ну, по некоторым данным, вот эта президентская яхта, яхты а, ниже, чем президентского класса, потом еще чуть-чуть, и, в общем, здесь вот тоже достаточно дорогие хорошие яхты, но уже поменьше размером. Здесь вот, на самом деле, очень много людей любят фоткаться, и сверху у нас расположился один из лучших ресторанов города, называется «Дельфин и русалка». От... Грубо, говоря, грубо говоря, мы получаем пятиминутную доступность максимального количества всех туристических мест города. То есть вы сможете и покупаться, и пошопиться. Причем в самой Сочи-Плазе будет свой собственный торговый центр. Да? Вы можете покупаться, пошопиться, дойти до морского порта, сфотографироваться с иконой нашего города. Собственно, да, да, шпилем, со шпилем да, морского вокзала посетить рестораны, которые здесь находятся. Есть ресторан Дельфин Русалка, Барселонета, Бар Лондон. Ресторан Плакуча Ива, который входит в топ-50 ресторанов России. На секундочку. Ресторан Дом, который располагается у нас вон там. Где Гранд Марина, где у нас гастропорт. Кстати, который обещают сносить в ближайшее время. Его не будут сносить, его должны перестроить под апартаменты. Но пока еще информация не до конца известна. И вообще мы с вами находимся в самом-самом историческом месте этого города. Это морской порт. И ранее вот там в 60-х, 70-х годах к этой пристани прифартовывались действительно большие корабли. А раньше вот здесь вот были такие планшеты, наверное, с фотографиями. И тут было вот прямо показано, что большой корабль вот здесь вот стоит. И а, по сути это вот был морской вокзал. Но сейчас морской вокзал находится вон там. И большие лайнеры, вот эти круизные, которые там плавают в Стамбул, они паркуются там. И нам, кстати, обещали обязательно ресторан от именитого ресторатора обязательно вместе с... Парковочные местами вместе с фитнес-центром, со спазоной, с чем еще? Бассейн, конференц-зал, парковочные места. И, на самом деле, в самой Сочи-Плазе будет 1,9 гектар земли, то есть она уже есть. Но самое главное, как бы, там это а, само место. Без разницы, что там будет внутри, потому что, ну, конечно, хотелось бы, чтобы это были конференц-центры, бассейны и так далее. Но основное, конечно, это само расположение. Потому что это самое главное достопримечательность города. Еще раз, жемчужина его, морской порт. И, как вы видите, по количеству трафика здесь действительно... Ну, то есть, лучшее место не придумаешь. При этом, Абсолютно. сама Сочи-Плаза, куда мы сейчас идем, она будет у нас под управлением Азимута. Насколько я понимаю, что уже подписан договор. И, соответственно, сам Азимут будет заморачиваться за то, чтобы вам давались эти апартаменты с действительно хорошей доходностью. То есть вы просто будете раз в месяц смотреть, сколько денежек вам упало на счет и радоваться жизни. Ну, Азимут, если вдруг вы не знаете, крупнейший отельный российский оператор, который представлен, кстати, не только у нас в стране, но и за ее пределами. И вот что-что, а эти ребята умеют загружать отели и заставлять бизнесы работать. Ну и, собственно, без... есть загрузка, есть очень успешный продукт. А, мы с тобой не просто так здесь стали, потому что это пересечение так скажем туристических потоков то есть люди идут из сквера, который перед морским портом, из морского порта просто можете оценить сколько людей и которые идут вдоль набережной туда например на маяк или туда в сторону гастропорта. Мы еще не показали улицу Новогинскую какой трафик там, он будет Наверное, ну не такой же, либо чуть побольше, но я думаю, нет сомнений уже, что мы находимся реально в самом э, сердце, в самом туристическом и да, пешеходном сердце города Сочи. Да, и, соответственно, исходя из этого, люди будут снимать эти апартаменты. Это будет очень точно востребованное жилье на сдачу. И самое интересное то, что если мы с вами вот сделаем такую выборку по ценам именно в центре города, по стоимости квадратного метра и вообще апартаментам, то там будет, по сути, самая низкая цена где а, возьмете конечно В... если мы возьмем Верди, если мы возьмем архитектор если мы возьмем гранд каскад если мы возьмем э, есть... как его зовут эмиральд да. ну понял если сравнивать с ними да на самом деле ну что мы, мы мы короче вот так вот и идем раз ну, да, да, нас... давай про пациентам рассказываем еще не показали людям а, собственно товар лицом товар на самом деле мы вот что вы понимали достаточно сумбурное начало но очень много информации в нем и на самом деле очень информации вы видите своими минуту Макс. мы вы видите да всю информацию своими сами. глазами а, мы просто идем Че? и хотим чтобы вы увидели где находится сочи плаза она находится вот там но опять же из-за того что сам по себе город у нас очень зеленый а то мы так. к сожалению не можем ее увидеть Да пойдем наверное чтобы, туда чтобы я думаю что подписчикам в любом случае будет интересно что мы ну, просто идем по улице рассказываем как это все выглядит где это все находится и они вот по сути проделывают этот путь вместе с нами с тобой давай сразу не будем томить по цене по цене вам скажу так чтобы это вот нам надо пишет что вот вы там цену озвучиваете там фиг знает где в конце и так далее нам мы не понимаем нам смотреть дальше или нет во-первых вам смотреть дальше обязательно потому что это а, это топовая недвижка нашего города в самом лучшем месте можно и даже сказать что это коллекционная недвижимость, коллекционная недвижимость это раз, а, то есть а, а два, а, по поводу цены все-таки если мы берем а, небольшие студии начального размера они у нас получаются сколько квадратных метров 20.7 20, 20. а, а я сейчас даже точно скажу они у нас идут 27. они доступны, кстати, на 11 этаже, то есть сейчас... Стой, вот он, вот он Oh. Вот, Сочи Плаза а, Вот там, морской порт тяжело взять. Но тем не менее, хотя бы люди будут понимать Что его вот видно, вот по сути он И мы вот к нему сейчас подходим ну, нам, пар нам пару минут да, пройти На самом деле, минимальная площадь 24 26 миллионов 500 И это за 11 этаж, то есть у нас за Сейчас видовые. не все открыто, открыто открываются Такими пулами, скажу так, застройщик Уже был предстарт продаж Мы об этом говорили на наших каналах И был предстарт, его весь смели Как обычно за пару дней а Сейчас новый пул открыт на одиннадцатом этаже 24 стоит 26 500 то есть мы получаем ценник выше миллиона рублей за квадратный метр но не сильно но ценники ниже миллиона за квадрат здесь также есть за площади уже 40 с чем 40 с чем-то да, максим Ну там есть на самом деле вот не нужно сейчас углубляться в эти площади давайте просто разделим с вами на более такое понятное понимание есть студии есть ван и есть two bedroom. Вот как бы и все. Это будет мировая классификация, без вот этих всех евро-двушек, евро-однушек и так далее, когда ну, есть студии, есть однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Вот почти по 49 квадратных метров доступны за 46 миллионов рублей. Соответственно, ценник получаем чуть ниже, чем миллион рублей. Среднее плато – это 1 миллион рублей за один квадратный метр. И сдача данного проекта застройщиком запланирована на конец следующего, 2023 года, на четвертый квартал. Я предлагаю немножко нарушить и перейти даже не по пешеходному переходу. Благо у нас сейчас с тобой открывается замечательная возможность это сделать. Один из моих любимых ресторанов Барселонетта. У них очень крутые завтраки с ужинами. Я, честно говоря, их не особо люблю, потому что давно да. не ходил. А Сочи Плаза вот у нас находится прямо по курсу. То есть вот краешек этого здания торчит. И на самом деле место удачнее тем, что оно находится через курортный проспект и там вы можете воспользоваться инфраструктурой улицы Новогинской и, соответственно, можете воспользоваться инфраструктурой морского порта. Там, как бы, скажем, живности еще больше и движения тоже. Четыре минуты, господа, и мы с вами находимся уже в начале на... улицы центральной... Новогинской. Да. На нашей центральной артерии это главная пешая улица нашего города. Вечером сюда все приходят, мы в том числе, погулять, сходить в ресторанчик, в кафешку, просто насладиться воздухом, чистейшим посмотреть на пальмы, на то, чем живет город сочи вечером то есть это наш главный променад ну и собственно с -с сочи клаза находится на расстоянии 50 метров опять же отсюда его не видно потому что сам по себе город очень зеленый и вот мы сейчас с вами проходим по опять же весь город а именно центральная его часть уложен действительно комфортные дорожки то есть вы здесь и с коляской можете прогуляться и если вы с ограниченными возможностью, то тоже всяких без проблем и вот она действительно красивая Гостиница Москва, ныне она Сочи-Плаза. Возможно, в дальнейшем мы как-то увидим с вами другие названия. Очень красивое здание, которое стоит в самом-самом-самом центре города ну Сочи. и сбоку от нас шумит, собственно, центральная улица нашего города, центральная артерия, Курорт курортный проспект. проспект. К сожалению, мы как оттуда не смогли с вами увидеть Сочи-Плазу, так и отсюда не можем увидеть шпиль морского порта. Поэтому вам придется поверить, что находится там, ну и опять же, если вы были в Сочи, то вы прекрасно понимаете, где находится вот это здание и как до него близко добираться до любой точки идем внутрь это основной вход в гостиницу то есть вот у нас курортный проспект мы с вами стояли только что там а сейчас находимся уже внутри самого здания и здесь значит где-то будет подразумеваться ресторанная группа и здесь будет располагаться ресепшн где вас приветливая девушка очень красивая встретит и вы поедете в свои апартаменты наслаждаться отдыхом в замечательном городе сочи именно в центре его а кто-то за вас будет эти денежки получать потому что он купит эти апартаменты для пассивного дохода и именно для этого мы снимаем вам видео чтобы вы понимали что вы с этого тоже сможете получить и недвижка будет востребована мы сейчас с вами поедем посмотрим апартаменты наверх там у нас откроется возможно даже вид на море и вид на центр и там мы с вами поговорим именно про площади поговорим про стоимости про условия покупки про все все все в общем все подробно сегодня вы узнаете давай немножко подразним людей вот ты сейчас расскажи что ты видишь насколько вот по десятибалльной шкале вид из окна который ты сейчас видишь сколько баллов он занимает и это, наверное, твердая девятка по десятибалльной шкале вида на морской порте, на Черное море, из тех, что я видел. Десятка – это ЖК Красная площадь, рядышком более высокий этаж. Показывай. Сейчас закат. Это у нас шпиль морского порта, теперь который видно. Это у нас морской вокзал, пристань, ну и, собственно, все те прекрасные вещи, о которых мы вам рассказывали уже. Да, и мы находимся сейчас э, вот с таким замечательным видом в самом маленьком ну ладно, не в самом маленьком, но в самом маленьком на эту сторону апартаменте, который можно приобрести. Здесь площадь у нас начинается от 20 и 1, 20 и несколько, там два, В общем, 26. давайте я вам расскажу про структуру. У нас есть самый максимальный пул апартаментов, которые смотрят на Черное море, на южную я сторону. Я вот так вот буду показывать. у нас двадцаточки и есть несколько 27 квадратных метров. В обратную сторону, на север, то есть в сторону улицы Новодинской и всего центра города, смотрят несколько апартаментов 17 квадратных метров и тут уже, уже большие то есть 31 и 49 квадратных метров и мы сейчас вам там покажем целый спрятанный от всех глаз все эти годы торговый центр представляете по моему 5-6 этаж пятиэтажный, да. пятиэтажный торговый центр о котором не знал никто что он там есть а он там есть даже я вот здесь 6 лет уже живу я как бы проезжаю мимо здесь но ну, практически каждый день никогда не думал что здесь есть скрытая от всех глаз пятиэтажное здание в котором будет торговый центр именно сочи пласт мы просто пока сюда со святом рассуждали типа куда они там сидят. мы думали будет там пара каких-то коммерческих площадей там на первом этаже какую то там пекарня поставить или еще что-нибудь в этом духе а вот нет целый пятиэтажный торговый центр ну этот объект воспринимался целиком просто такой заброшкой за консервой такой большой и, не, и она была обнесена забором то есть мы не знали что здесь есть пойдемте посмотрим во-первых большой апартамент а во-вторых собственно само здание торгового центра а, кстати это все что вы сейчас здесь видите это не новые двери не новая штукатурка которая здесь наносят. это все что было здесь сделано ранее поэтому большинство этих элементов будет демонтироваться соответственно заменяться на новое по стандартам уже а, да. да есть еще наверное Углубиться стоит именно формат Азимута, то есть Азимут забирает под себя 9 этажей нижних. Мы сейчас находимся на 11, и здесь находит, вот, мы находимся в апартаментах. И то есть если вы захотите сдавать это все через доверительное управление, то вам нужно будет согласовать ремонт с Азимутом и сделать уже по их формату. Ибо если вы сами сделаете ремонт, и, например, будете использовать это самостоятельно, то, естественно, никто вам не даст возможности сдавать и получать пассивный доход через доверительное управление, mm -hmm. через оператора. И я снова хочу сказать, что вид сюда ничем Никак не хуже, не чем вид, хуже. Вида, да. чем вида, да. Кстати, это теневая, более прохладная сторона, которая скоро шапочки вдалеке у вас покроются уже снегом. И просто посмотрите, какая зелень. Это, собственно, улица Новодинская. И вот, вот территория у нас сколько гектаров? 1,9. 1,9 гектаров земли. И вот то здание, которое рядышком находится, это не что иное, а торговый центр. И рядом с ним будет построен дополнительно еще спа по центру, Да, и там будет находиться бассейн, про который мы с вами говорили. А, отсюда не очень хорошо видно, но я так вытащу камеру и покажу вам вот эту лестницу, то есть это и будет, скорее всего, вход в сам а, торговый центр, вот здесь. А здесь мы с вами видим одну из частей, одно из ответвлений именно улицы Наводнинский, вот это вот сквер. Ну и, как вы понимаете, народ будет сюда ходить и, соответственно, жить в этих апартаментах тоже он будет. И если вы переживаете, что площади 49 квадратных метров или 31 квадрат вам будет недостаточно, здесь у нас есть возможность возможность некоторые смежные помещения объединять то есть как например помещение обвинять или это нет просто это просто... 31 квадратный метр мы сейчас в нем находимся это именно большой one bedroom apartment то есть мы зашли у нас там с вами находится санузел а здесь у нас какая-то часть где будет скорее всего располагаться диван, а это уже зона самой по себе спальни но ну, во-первых какие хорошие окна да то есть они не где-то вот там посерединке заканчиваются, прям действительно хорошие панорамные. несмотря на то что проекту то этому уже 74 -го года постройки Здание. Лет, да, да. Здесь, смотрите, заложили какие. Ну, понятно, что это уже часть новой реконструкции, которую начали, начала другая фирма, которая не смогла ее завершить в 2013 году. Ну, и, собственно, если бы мы видели сейчас, не будем сейчас искать, наверное, какие объединяются, просто объединенные а фронт, есть, фронт, мы фронт, можем фронт. Здесь, вот они бы ничем не отличались, просто здесь был бы выход туда, в коридор, и был бы санузик. Все, а так. Выглядело бы все то же самое. А, мы сейчас пока с тобой пойдем в 49 метров. Мы все равно его покажем. Мы как раз по пути увидим, как объединяются эти апартаменты. То есть вы можете купить, как он называется, family suite. Ну, а, connect room. А, это не он. По-моему, где-то он тут вот рядышком у нас находился. Вот, собственно, вот он. То есть это 20 квадратных метров с этой стороны. Здесь санузел. Вот такая часть со спальней. То есть и замечательный вид, который открывается. И вот, и... Да, и вот такая дверь. Причем она с двух сторон. То есть... Если, например, у вас приезжает большая семья или вы там большая компания, вы берете вот такой вот Family Suite или Connect Room, как его называют по-разному, и у вас вот такая часть. <that>. Uh, наверное, стоит, пока мы здесь находимся, обозначить цены. Уже, мы уже про них говорили или мы не вырезали? Нет, мы ну, это говорили, раз. но я думаю, что еще раз, а потому что новая информация опять наложилась на старую, нужно, мне кажется, актуализировать. Самая высокая цена, давай это за квадратный метр, миллион триста пятьдесят тысяч. И Сам... мы сейчас в ней находим миллион триста. Самая низкая девятьсот, там, скопеечка. Такие, да, как это как за большую площадь. Ну, соответственно, да. Есть плато в миллион. Миллион сто пятьдесят, например. Да? Вот два, 27 квадратных метров мы заходили. Сейчас мы показываем. Мы заходили. То же самое, только чуть побольше. 27 э, квадратных метров. 27 квадратных метров. Вот с таким шикарным видом бананов на морской порт на черное море обойдется вам здесь 31 миллион рублей с копеечками. Но сейчас мы можем вам предложить какие-нибудь специальные условия, какие-нибудь, которые мы можем предложить. Мы их можем предложить, но, к сожалению, только до конца сентября. И я постараюсь, чтобы это видео вышло максимально быстро, чтобы у людей была возможность подумать, собрать сумму и так далее. А, Во-первых, здесь, если вы соберете всю сумму, у вас будет полная оплата, можно будет согласовать а, для вас хорошие условия по скидке. Также есть еще некоторые варианты рассрочек, но это уже отдельно обсуждается. И мы с вами будем уже на телефоне это все обговаривать, какие возможности здесь есть. Но Фонарик, дай людям посмотреть в окно. Ну ладно. Вот, фонарик выключил очень хорошее время сейчас мы с вами выбрали для того чтобы оценить это все мы вот самый центр города единственное что видно мою вот белую футболку когда я это показываю но тем не менее закат вот это вот тучка центр сочи яхты заходящие корабли здесь еще круизный лайнер вот такой вот огромный будет стоит который в стамбул людей отвозит маяк вот еще стоит вот Что здесь. говорить, на всех магнитиках рядом с морским портом изображено это здание вот до да. книжечки ну как бы, вот и, принципе, и вот, кстати, отсюда мы с тобой можем поговорить про цены Мы говорили там с тобой про цены именно на конкурентные, на альтернативные комплексы, которые здесь находятся а Вот, наверное... Эмиральт Эмиральт Миллион, по-моему, 300, минимальная цена на сегодняшний ну, день бы маленькое здание Да, такой, вот фото. оно, самое первое За ним находится у нас Гранд Каскад, минимальная цена, по-моему, в районе миллиона шестьсот за квадрат Что-то в этом духе а Далее у нас расположился Хаят там цена 1 400 000, 1 600 000, но там минимальные площади в районе 90 квадратных метров. Как вы понимаете, здесь у вас немножечко другой формат. То есть общая цена лота будет здесь дешевле. И по сути, если реально сравнивать все, что мы здесь видим... Прям все. В Эмиральде у нас маленькие площади закончились. В Гранд Каскаде минимальная цена 50 миллионов рублей. Хаят в районе 90 на сегодняшний день. А левую вот эту часть мы не будем говорить про Красную площадь и горку, потому что это жилые комплексы. То есть вы там будете заморачиваться с арендой самостоятельно. Здесь у вас будет отельный оператор, который будет заморачиваться за вас. И вы просто смс вот так вот раз в месяц будете ловить. В общем, и это прям для, для, для туристов, которые приезжают без тачки в Сочи короче, это прям номер один локация. Да. И на самом деле, вот мы первый раз сюда попали, и, как вы видите, мы могли бы уже давно дойти до 49-метрового вот этого номера, но вот почему-то а зависит возле окна. А мы к нему идем еще. Ну, получается, что так. Есть еще 27 метров, которые можно показать, чтобы у людей была полная да, такая смотрим, ли, чуть -чуть картиночка. Чуть -чуть. Да, он чуть-чуть отличается, но, тем не менее, вы же этот канал смотрите, потому что вам здесь все говорят, как есть. Вообще, на сегодняшний день сама по себе... Москва, Сочи-Плаза, или как ее угодно можно называть, выглядит вот в таком состоянии, то есть ее доделывают, есть рабочие на нижних этажах, мы специально забрались наверх, чтобы нам никто не мешал, и где-то вот здесь будет 27 метров, да, мы точно заходили в него дальше, это не он, да, я помню точно, что он был вот здесь. А, собственно, вот 27 квадратных метров С левой стороны у него санузел И вот такая же, по сути, студия Но а, достаточно просторная То есть, если мы с вами были только что в двадцатке, То здесь уже вот я стою в краю Есть ли не один нюанс? Ну, нюансы есть всегда Но этот нюанс, опять же, можно обыграть Если вы, например, хотите этот ремонт сделать самостоятельно И вид отсюда тоже открывается очень хороший Видно ту сторону, видно эту сторону. Пойдем все-таки для подписчиков, потому что а, сам застройщик нам сказал, что есть люди, которые выбирают вид в эту сторону, а есть люди, которые выбирают вид в эту сторону. Там мы еще не были. Прямой Пойдем. вид на закат. Погнали. Раз. Вообще ни в одном проекте нет ничего идеального. И, и есть... сейчас мы будем говорить с вами про минусы. Итак, значит, э, начинайте загибать пальцы. Да. Здесь Я низкие буду... потолки Раз. А, и все. И это правда. То есть остальные, вот, больше мы минусов не нашли. Ни одного. Тот самый большой апартамент, 49 квадратных метров. И он выглядит вот так. С правой стороны комната, посередине комната и с левой стороны комната. Вид у нас открывается только на улицу Горького. Слева у нас Новогинская. Это торговый центр, про который мы с вами говорили. Вот, кстати, остановок здесь количество огромное, множество. И весь город, блин, он очень зеленый, кстати. Вот так вот сверху на него, когда смотришь, да, понимаешь, что зелени прям очень много. Хотя говорят, вот там все срубают, зелень там, и Сочи вот. А срубают, срубают, там все равно Да, ну, на скотчах вылетаем там вообще. Да. Красота. Давно не летали, кстати. И, кстати, центр Сочи, он... Очень много привлекает людей, как раз таки он сильно отличается от центра Адлера именно своей исторической вот этой вот направленностью, зеленью, прогулочными зонами. И вот как-то он больше просто манит людей к себе. Вот всегда так было. А вон там вот у нас находится вокзал города Сочи. Вот Шпиль второй еще, то есть есть морской вокзал со Шпилем, вон там. И есть у нас вокзал именно железнодорожный. И мы с вами плавно перешли в другую часть здания для того, чтобы оценить какие виды у нас открываются. начинается. Это, кстати, прямая сторона назад, то есть она именно под прямым углом к а закатов расположена. Да. Ну, здесь немножко темно, конечно, будет у нас сейчас в камере, но, тем не менее... Закат так и должно быть, Марк, должно быть темно, но только силуэты на фоне солнца. Но вид очень крутой. И, кстати, можно с вами поговорить именно про развитие самого города, то есть вот мы с вами видим часть парка Ривьера, вот у нас правой стороны, вот эта зеленая часть, там же у нас на сегодняшний день строится новая набережная, уже, по-моему, началось строительство моста через реку Сочи пешеходного, который соединит набережную маяк, откуда мы с вами начали, но мы, правда, не совсем с нее начали, но именно в ее начале, то есть у нас будет большая набережная Сочи, очень красивая, очень крутая, с действительно хорошим наполнением коммерции. А вы знали? что в гостинице Москва находится в 19 лифтов. Сейчас узнали. Да. При этом на верхние этажи, если вы покупаете апартаменты, то у вас будет собственный лифт. То есть есть лифты общего пользования, а есть лифты не общего пользования. И выглядит на них 19 лифтов. И если вы думали, что абсолютно везде у нас потолки низкие, то, как вы видите, есть потолки высокие, но, к сожалению, это пока не продает. И мы сейчас с вами выйдем на террасу, просто вот посмотрите. Другой разговор! Это же совсем другой разговор! Сейчас мы находимся на закрытом резидентском этаже, который, к сожалению, наверное, вы не сможете себе купить, потому что он недоступен, и его купит, наверное, человек, сколько? Человек 20, наверное, От силы. Здесь громадные потолки, громадная терраса, самый лучший вид без остекления на Черное море, на закаты. И самые высокие потолки высотой 4 с лишним метра. Ну и, соответственно, самая высокая цена. И я сейчас просто покажу вам, как это выглядит все воочию. Вот это все, к сожалению, вашим быть не может. Но единственное, что можно попробовать согласовать, потому что у нас есть, скажем так, административный ресурс, есть черный пояс. И, возможно, очень много желания Да, нужно будет очень много желаний изъявить И очень много нашей профессионализма Приложить к этому всему Чтобы вы смогли это купить Потому что на сегодняшний день Это все закрыто в продажу И не факт, что это можно будет купить Но в любом случае это резидентский этаж Здесь будут разделены террасы И такой штучной недвижимости Вы конечно но в и Сочи не встретите сюда ведут свои собственные приватные лифты Да, их на самом деле большое количество Но вы это видели только что там Посмотрите, какой вид открывается отсюда. Сяд, у нас видео, не залипай. Я думаю, что с этой картинки вы прекрасно понимаете, что это действительно штучная недвижимость. И можно прикупить себе вот такой вот апартаментик. Правда, к сожалению, пока не продается это все. Но здесь получилась бы хорошая однушка. Там бы кухня, а здесь у вас была бы большая спальня. Наижирнейший вид, да? Просто да. пушка. Мы просто полчаса провели за грязными стеклами. А теперь просто как будто даже очки сняли. <с <с вот она. Как будто на стекло побрызгал, да? Да. Вот, господа, я думаю, что на этой нотке мы закончим с вами весь видос. Вы посмотрели, как выглядит гостиница Москва, Сочи Плаза, и, возможно, в дальнейшем мы увидим отель под другим названием. На сегодняшний день это называется вот так. И это действительно лучшее предложение в центре Сочи, именно в самом центре Сочи, которое вы можете приобрести под пассивный доход. Лучше ничего нет. И для того, чтобы получить информацию, которую вы, возможно, не получили в этом видео, или если вы хотите, чтобы вам согласовали дополнительные какие-то хорошие условия, у нас такая возможность есть, то ссылки вы найдете внизу в описании к этому видео. Вот, Господа, надеюсь на плодотворное с вами сотрудничество. Всех, кого это заинтересовало, звоните, пишите, мы ждем ваших звонков.